Спустя неделю приходит мужик в магазин, чтобы сдать бензопилу. Из порога кричит, «Да как так? Да вы меня обманули! Сколько я денег копил на эту пилу! Последний кровный отдал, а тут сплошной обман!» «Мужчина, да будьте поспокойнее, вы находитесь в магазине. Хватит вам паниковать, сейчас мы с вами разберемся». «Вы понимаете, в инструкции написано «пять кубов!» Второй день уже мучаюсь. Три все, три и все. Ну что это такое, а? Мужчина, я еще раз повторяю, будьте поспокойнее. Подходит она к этой бензопиле, начинает ее проверять. Мужик, ух ты, а, а, а чего это она у вас зажужжала? Всем приветики, как дела, как настроение. Ой, я не знаю, как у вас у нас снова этот ковид бушует. Снова ограничения вводятся. Вот буквально вот месяц назад вроде так все утихло, все хорошо, и снова, снова прям вот растет, как грибы. Интересно, как у вас дела, как обстановка в стране? Хочу пожелать всем берегите себя и свое здоровье.